Здравствуйте, уважаемые подписчики и э, зрители нашего канала. Меня зовут Иван Залозный, я представляю компании «Сочи ЮДВ». И э, хотел бы представить вам Валерию, отдел продаж шикарного комплекса «Солнечные сады». Валерия, э, прежде всего хотелось бы э, сделать комплимент поселку, потому что столь масштабный проект, на ровном месте, с такой инфраструктурой, но ну, сложно найти в Сочи и как бы это визитная карточка города Сочи, в частности Адвера. Вы можете в паре слов сказать, что для чего предназначен этот поселок, какая целевая аудитория в основном его приобретает, какие будут соседи? Ну, а вы прям отдельно слова благодарности, потому что в принципе да, мы с этим полностью согласны и солидарны, мы не зря проектировали застройку два года, в принципе мы являемся одним из самых крупных проектов в формате загородной недвижимости. Отмечу, что на территории, наверное, Абсолютно все, о чем только можно представить. Территория разделена на две площадки. Мы с вами находимся на территории коттеджей. Это отдельная площадка. Здесь идет все в стиле неоклассики. Диктуем систему закрытого города в городе. То есть у нас идет на территории свои собственных три бассейна у коттеджной стороны. Также есть теннисный корт, футбольная, волейбольная, баскетбольная площадка, спортзал, детская площадка. Воспроизводим свой собственный парк протяженностью в два с половиной километра прогулочных зон и частный детский сад. Это только то, что я нахожусь на одной стороне поселка, позже перейдем на вторую, и там мы поговорим. Такой заботы о детях я, честно говоря, не только в коттеджных поселках, а в каких-то элитных дорогих комплексах, да, я не встречаю. На самом деле, детям здесь всегда я будет чем заняться, я думаю, что соседи, да, которые могли себе позволить такие дома, соответственно, у детей будет и знакомство, да, среди тех сверстников, которые воспитываются родителями, Которые могут позволить себе такие дома То есть я вижу, что вот Именно социальная среда Здесь будет действительно помогать ребенку Становиться успешным Быть спортивным Не входить в какие-то сомнительные Группы, да, там, которые там, Уведут ребенка Не в то воспитание То есть ну, для меня ребенок Это очень важно в жизни Я думаю, что и для многих людей Это существенный момент, когда ребенок Ему есть чем заняться У него есть детский сад, у него есть студия развития У него есть бассейн, у него есть футбол, баскетбол, волейбол, теннис и так далее То есть на любой вкус И здесь не выходя из дома Шикарно Рядом также таунхаусы прекрасные Мы также их снимем до моря здесь В принципе всегда можно доехать две въезда, Два езда Даже, въезда, дойти, даже, даже дойти, дойти да На самом Тогда деле мы Валерий находимся расскажет. на развязке двух дорог То есть можно доехать до пляжа Это будет порядка 7 минут езды Мы спускаемся в пляже курортного городка Если хотим пройтись пешком Такая возможность есть Застройщик полностью оборудовал пешую зону, которая от поселка поможет вам выйти к пляжу. Это будет не совсем быстро, но отмечу, что не прилагая усилий, потому что мы находимся на идеально ровной площадке. То есть прогулочным шагом порядка 27 минут можно дойти до моря, не прилагая усилий по оборудованной зоне. Я хотел бы еще обратить внимание, мы подойдем к домам на качество фасадов, на качество отделки, на качество материалов используемых. Но на самом деле придраться сложно. Нео классика. Э -э, хотите. Я хотите? Думаю, что надо показать. Лучше один раз показать? Да. Чем ты сейчас показать? Валерий, я подвел вас целым понравившимся мне домом. Вы можете рассказать вообще, какой у него конструктив, кто их приобретает? В общем, интересно, что будет на территории и внутри дома. Ну, ребят, смотрите, для начала хочу сделать такой общий обзор про застройщика, потому что застройщик у нас довольно крупный, довольно много чего построил и реализовал на территории города Сочи. И, конечно, мы всегда славимся, безусловной гарантией качества, которую демонстрируем в, нашем любом, в наших любых проектах. Здесь вы можете наблюдать самый главный критерий застройки премиум-класса, это именно формат цокольных этажей. Цокольные этажи, не сделаны для качества застройки, для того, чтобы влажность климата нашего города, она не, не доносила дискомфорта в процессе проживания. Отмечу, что в цокольных этажах, в периметр этажа сделаны окошки для того, чтобы этот этаж также поддавался полезной эксплуатации. Мы спокойно там с вами сможем сделать и погреб, сноуборды, лыжи, прачечную спустить, газовые котельные, тем самым не занимая полезную площадь наших домов. Домики идут в 170 квадратных метров в двух жилых этажах и цокольный этаж идет в подарок порядка 110 квадратных метров. Также здесь мы наблюдаем придомовую территорию, что очень круто. Хочется отметить, что сейчас дома идут практически по стоимости квартир. И те, кто не любит, Согласна. когда соседи пляшут сверху и потолок трясется, вот добро пожаловать к нам в поселок. Здесь все очень интересно сделано. Придомовые территории сформированы в 4-4,5 сотки. Комфортная территория для того, чтобы можно было разместить дополнительно баню, купель, беседку. А все остальное, я напомню, что у нас выполнено в общем оснащении города в масштабе, то есть не нужно захламлять свою придомовую территорию там детскими зонами, отдельно спортивными зонами, они а также оборудованы застройщиком на территории общего комплекса. Okay. Может, прийти есть какой-нибудь вопрос? Часто запрос у покупателей потенциальных, а если я буду только приезжать отдыхать, то есть кто будет за домом следить, то есть вот эти моменты, или может быть захотят сдавать в тот момент, когда они живут? получать пассивный доход, потому что достаточно. Такие инфраструктурные проекты, они э, пользуются спросом как посуточно, так и долгосрочно. Вот у вас эти моменты как-то отражены в вашей Конечно, они отображены, полностью проработаны застройщиком. А, к нам заходит довольно интересная управляющая компания. Это компания Лавикон. Отдельно можно они почитать, посмотреть, что она из себя представляет. Ребята, это очень... уровень го гостиницы, отеля, да, уже Это очень сервисная, да, ну, а как? сервисная управляющая уровень. компания. Они предоставляют, ну, наверное, все, о чем только можно было бы помечтать, тем более в загородном в своем доме. Они занимаются тем, что они предоставляют ресурсы по химчисткам, прачечным, горничным, а также, естественно, в штате сантехники, электрики, привоз продуктов, транспорт, в Сириус и другие, скажем так, интересные моменты. Плюс ко всему, если в какой-то момент все-таки решать сдать, здесь такая возможность есть, эти цифры, они реально очень крутые. Цифры достигают практически 500 тысяч в месяц, 500 есть, потому что мы в принципе единственный застройщик, кто сделал формат города в городе в загородном формате недвижимости. Это очень классно, круто. Более подробная таблица доходности, я думаю, что ты сможешь отправить. Да, друзья, если какая-то дополнительная информация нужна, мы в ролик ее уместить не можем, но... Любая консультация по данному поселку, с выездом, без выезда, в любой момент обращайтесь, мы это организуем, с Валерией или я лично организую. А еще что можно рассказать про дом. То есть, как бы человек, который его приобретает, что он получает, какую площадь, как можно ее поделить, как вы предлагаете, есть ли вообще дизайн проекта и под ключ ремонт его делаете? Давайте отмечу то, что, что зашло сразу в стоимость. Все, что касается внешней составляющей, зайдет совершенно под ключ. У каждого дома оборудовано три машино места. А также застройщик выполняет полностью озеленение всей территории, будут выстелены газоны, высажены крупномеры, создавая из них зоны приватности. Также в ограждение каждого коттеджа идет ограждение заборами из ковки со вставками монолитных конструкций. Подсветки, которые вы наблюдаете выводами, сделанные на фасаде, они также включены. Все коммуникации у нас центральные, включая свет, воду, канализацию и газ. Отметьте, что доплат таких нет. Соответственно, в каждый коттедж сразу заходят все централизованные коммуникации а, отдельно. Каждый дом, который остался в наличии, он идет в 170 квадратных метров в двух этажах, я напомню, и цокольный этаж в подарок. А в эту стоимость еще входит система умный дом, который устанавливает застройщик, то есть сразу установлен планшет, на который выводятся все места общего пользования то есть возвращаясь к вопросу детей как раз максимально актуально, потому что ребенок сможет гулять полностью на территории 4 гектар и родитель за этим сможет наблюдать еще и дистанционно, да? да, Со соответственно своего дистанционно города поможет... мы также сможем наблюдать, что происходит на территории поселка, сидя у себя допустим в другом городе за чашечкой кофе. Очень ценная информация, спасибо. Отдельно можно сделать ремонт от застройщика, то есть можно выбрать один из готовых пакетов, а стандарт, премиум люкс, выбрали пакеты, забрали ключи от готового коттеджа, такая возможность тоже есть. Дизайн проекты по запросу можно выслать, да, то есть если вам нравится поселок, то вы приедете, когда он уже будет полностью готов, у вас ремонт будет в доме готов. Замечательное предложение, не надо искать бригады, застройщик все самостоятельно сделает. Спасибо большое, Валерия, я думаю, мы зайдем в дом. Пожалуйста. Уважаемые Зрители, хочу вашему вниманию представить дом, который максимально готов на данный момент Хотя все дома э, делаются параллельно Но здесь уже присутствует ковка То есть одна группа у нас вот будет вот такая Дверь Сейчас открою Алюминиевый профиль Может показаться, что это пластик Дом очень хорошо планируется, то есть первый этаж, газовый котел уже висит. Своя терраса с выходом на территорию, то есть кухня-гостиная, здесь можно сделать свой дворик. Поднимемся на второй этаж, потолки достаточно высокие, лестница широкая, стоит отметить. В доме очень тихо, при том, что работает техника активных, Очень активной работы. Выход на мансардный этаж. Также здесь два выхода на балкон, то есть планируется две комнаты. Профиль Рихао. Достаточно тихое место у поселка. Забор будет общий. Здесь достаточно много комнат можно распланировать. При такой небольшой площади вы на свое усмотрение можете распланировать до трех комнат с анузлом. В принципе, достаточно просторных. Вот. Такие дома заходит в бюджет до 50 миллионов это очень хорошая цена мы платим не только за квадратные метры дома территории а сколько за ту инфраструктуру которую мы вместе с этим домом получаем вот получая такую инфраструктуру вы приобретаете поистине интересный вариант который очень похож на то как бы вы хотели видеть свой дом в сочи то есть вы можете проводить время на бассейне, вы можете проводить дома, э, время в своем доме, в тихом месте, э, ваши дети всегда будут чем-то заняты, э, причем заняты спортивными видами, э, так скажем, игр, да, то есть всегда найдут в себе применение. Вот также хотел бы отметить, что у нас выход в цокольный этаж, который можно организовать. Уважаемые подписчики! канала и э, зрители э, Рекомендую данный поселок для того, чтобы жить здесь, он подходит как для жизни, для того, чтобы приезжать на отдых и, в принципе, как э, возможность и отдыхать, и сдавать этот дом, также присутствует, то есть, э, здесь э, портрет того, кто может приобрести этот дом достаточно широкий. Если вы... Э, Интересуйтесь данным поселком, звоните, обращайтесь, любые лучшие предложения только от нас. Мы можем найти дома, которые находятся в перепродаже, от застройщика, лучшие условия рассрочки, лучшие условия по кредитным линиям. Всегда можем обсудить вашу ситуацию и предложить наиболее оптимальный выход. А также консультация по тем поселкам, которые подойдут лично вам, Всегда с большим удовольствием. С уважением, Иван Залозный, Сочи, ЮДВ.